Всем доброго дня. Так как прошлый ролик я делал про генератор на трех деталях для самых начинающих, то учитывая, что у некоторых возникают трудности даже с прочтением схемы, придется показать саму сборку этого минимального генератора. Те, кто не усмотрел прошлый выпуск, обязательно посмотрите, а то, возможно, не поймете, о чем речь. Еще напомню, что ничего не произвожу, ничего не продаю, ничего не рекламирую. И ничего никому не должен. И вообще не заинтересован никак в продвижении своего канала в ютубе. В любой момент могу раствориться в бесконечном виртуальном просторе. Так вот. Я вам говорил в прошлый раз, что представленный генератор может поместиться с пищесный коробок. Вместе с аккумуляторами. Или что-то вроде того. Конечно, разместить в один коробок вот таких два аккумулятора еще и генератор, это было бы совсем уж интересно. Но, по крайней мере, без аккумуляторов он вполне влазит. Или два аккумулятора влазит. Так вот, нашел я подходящую коробочку. Это переходник на 45-й. Разъем для локальных сетей. Вот. Можно сказать лишнее оттуда вытащил. осталась коробочка. Вот здесь все вмонтировано. Вот я выключил. А вот я включил. Сейчас здесь два аккумулятора. От 6 до 8 вольт. В зависимости от заряда самого аккумулятора как он разряжен ну, сейчас он свеже заряженный поэтому около 8 вольт вот такая конструкция получилась если смотреть коробками то вот так тут даже вот лишнее получается в общем-то получилось что где-то полторы коробки а в остальном все вот, как и обещалось. Значит, я вам объясню конструкцию. Сделал я буквально это все за пару часов. Если буду повторять, то еще быстрее. Вот аккумуляторы 2. Кнопка выключателя. И сам генератор. Значит, вот что у нас получается. Это понятно разъем, микросхема. Первая ножка пустая. Ее можно сразу обрезать. Вторая ножка. Это питание. Здесь я, как обычно, ставлю конденсатор фильтрующий по питанию вторая и четвертая ножка. На третью ножку приходит обратная через конденсатор. Здесь я поставил 3 300. Четвертая ножка земля. Вот перемычка на седьмую земля. Пятая свободная. Вот тут вот резистор идет на общий, то есть на землю, 1 Ом и на разъем. Шестой прямо на разъем. Здесь пришлось поставить небольшой радиатор. Сами видите, какой малюсенький. Чисто символически, потому что здесь уже питание от 6 до 8 вольт, а 7-8 вольт уже он, в общем-то, довольно греется, уже больше 50 градусов. В таком виде, вот с таким радиатором, ну, меньше 45. Вот, когда он закрыт и долго поработал. Вот вся конструкция. Более детально я, наверное, сниму фото и... Закину на ссылку. Можно его и так собрать. Вот все. Включаем. Работает. Теперь я еще что покажу. Вот это старый Деновский генератор. Я его еще собирал года три назад. Все валялся у меня. Вот, наконец, понадобился. Вот это, если кто помнит, здесь у меня встроен резистор 1 Ом. Чисто переходник вот с контактами, для того, чтобы можно было оперативно осциллографом мерить. И чисто как переходник использовать. Поэтому мы сейчас посмотрим, что делается на Деновском старом. Для чего я вообще это хочу показать. Я думал, в этот выпуск сделаю. Нет, но сделаю, наверное, на следующий выпуск. Я все-таки постараюсь объяснить, вот особенно вот этим вот инженерам, так называемым, которые высшие заведения закончили, конструктора всякие, там инженеры, ученые, которые никак понять не могут, как же все-таки это работает. И все считают это на уровне радиотехники. Ну вот я в следующий раз постараюсь показать, как на самом деле все-таки это действует. Как, по какому принципу. И поэтому я сегодня вам некоторые замеры сделаю, а вы подумайте, по какой причине именно это так. Вот включаю генератор. 6 вольт на генератор идет и почти пол Ампера. В общем, получается где-то 3 Вта приходит на генератор. И смотрим по сслографу, что у нас сейчас это то, что падение на резисторе идет, последовательно соединенным с нагрузкой. У нас где-то 0,7 вольта. Вот делитель один к одному. То есть у нас 0,7 вольта примерно идет нагрузку через резистор. И что у нас выходит? Генератор потребляет около 3 Вт. Так как КПД у него меньше 50%, где-то 1,5 Вт должно пойти на нагрузку. Но что у нас выходит? Вот здесь резистор 1 Ом и на нем падение 0,7 вольта. Эффективного значения это амплитудного. Эффективного значения где-то 0,5-0,45 вольта. Ну, будем считать 0,5. Это значит, что где-то 0,5 ватта рассеивается на одном оме. Соответственно, какое напряжение здесь дальше идет, если смотреть выход генератора, значит, это все можем правильно перемножить. Вот сейчас я ставлю на 1,10. Переключаю на выход генератора. Здесь у нас уже завышенные. И вот 1,9, то есть на 10, 19 вольт. Вот на выходе генератора, то есть сюда приходит 19 вольт. А теперь считаем. Ну, 19 амплитудного, хоть сигнал искаженный, эффективного где-то 14-15 вольт, грубо. Выходит, что у нас около 14 вольт на выходе. А здесь у нас на одном ОМЕ было 0,45-0,5 активного. То есть получается, что у нас якобы сюда приходит 6-7 ватт с выхода. Ну, если все это пересчитывать правильно. Хотя на самом деле генератор в лучшем случае выдает 1,5 Вт. Ну, судя по входным характеристикам. Да, но вот в чем проблема? Этот ДЭНовский генератор собран по старой схеме. Там еще вот реактивные элементы стоят, дроссели, переходные трансформаторы с одним витком. Старая схема. Поэтому здесь прет реактивка. Почему мне не нравится этот генератор? Я их не делаю. Теперь смотрим дальше. Отключаем этот генератор. Подключаем этот. Здесь 8 вольт. Будем считать. И 0,1 ампера. Это меньше ватта. Только потребление. При КПД, опять же, менее 50. Это где-то 0,4 вата на выходе. Включаем и смотрим что у нас на выходе у нас на выходе 6 вольт сюда приходит 6 вольт опять же амплитудного активного где-то около 4 вольт здесь смотрим переключаем на единичку переключили на единицу и смотрим что у нас сейчас через резистор идет 0,5 вольта. 1 ом 0,5 вольта, где-то 0,4-0,35 активного. Если это все пересчитываем, получается, что на выходе у нас сколько? 2-3 вата. Но у нас всего меньше вата, только потребление. А в лучшем случае 0,4 вата выход. Вот такой анекдот. Так что на будущее, на следующий раз я вам буду объяснять, почему и как так выходит. Хотя, по идее, здесь все должно быть гораздо меньше. И еще я забыл вам показать кое-что на посохе по индикаторам. Вот когда показывал позапрошлый выпуск по индикаторам, я кое-что забыл вам показать. Ну и покажу, как это работает на посохе. А здесь конструктив такой, что можно просто взять этот генератор, встроить его где-то, тогда и разъем не нужен. Здесь же получается так, что цена этого разъема и этого кабеля значительно дороже, чем сама микросхема этих две детальки. Это можно встроить прямо или в ручку, или в конструкцию. И уже просто стаковать аккумулятор. Или блок питания внешний. Вот такая система. Получается, что экономически выгодно встраивать вот такие вот вещи, просто генераторы, и к ним стыковать просто питание. А еще и даже аккумулятор. Что еще проще. Теперь покажу вам еще один вид индикации. И заодно вот как можно подключить генератор. Абсолютно автономная система получается. Вот я его включаю. Это те индикаторы, которые я уже показывал. То есть, то есть мощность не большая. И вот индикаторы реагируют где-то вот на сантиметров 10. А теперь показываю еще один индикатор. Ну, вы видели у меня этот прибор. Он показывает, меряет частоту. И вот вам, пожалуйста, он. Сейчас до камеры полтора метра. То есть где-то вот на расстоянии метр тридцать он уже начинает сыпаться. Вот я вытаскиваю щуп. ничего нет, подключаем и появляется 284 килогерца. Это вот я его вот так сделал, если его еще сделать вот так, то уже не хватит и камеры. Я сейчас завожу за камеру. Вот где-то пол, получается полтора метра. А в таком виде где-то метр тридцать. Для убедительности. Вот до самого самого. Вот полтора метра, метр сорок, метр тридцать. Ну и сами видите, что все очень просто. То есть вот такую систему можно или просто генератор сюда встраивать где-то рядом, совсем близко. И только аккумуляторы или внешнее питание давать. Или прямо вот такая вот системка. Да, кстати, этот посох у меня против часовой стрелки. Просто некоторые говорят, что я делаю только по-часовой. Нет, иногда делаю и против. Еще немного в заключении. Вот по этому прибору. Вы у меня его видели много раз, кто следит за мной. Особенность его, что он может мерить частоту, емкости, ну и автомат. Но главная его особенность, что у него входное, вот на, когда он меряет напряжение, более 10 мегом. В отличие от других обычных, которые 1 мегом, но это более высокого класса. И когда он меряет частоту, там вообще я пытался замерить более 50-60 мегом. И фактически там входная емкость там 80-100 пик. И все. То есть именно поэтому он так хорошо это все вылавливает. Другие тестеры и мультиметры, они не особо так хотят что-то ловить. Поэтому особенность именно вот этого прибора. Но другие не ловятся так. Да и частоту далеко не всем меряют. Немножко еще опять про генератор. В общем, понравился мне такой формат. Но, правда, конечно, для полного счастья здесь все равно надо какой-то индикатор по питанию, потому что включено-выключено, обычно все забывают. Рано или поздно аккумуляторы сядут и выкидывай, ставь новые. Поэтому за этим надо следить. Опять же, зарядку какую-то сюда надо, то есть разъемчик, опять же, или что-то такое. Или, например, этот использует разъем, но переключатель поставить на заряд или на выход. Но тут можно поошибаться, нечаянно не то включить. В общем, здесь пару доработок еще надо было бы сделать, но, опять же, вот самый минимум, который все равно работает. Ну, и мне понравилось... Даже нагрудный карман мог накинуть. Излучатель куда-нибудь на тело воткнул и бегай. Хоть бегай. Вот еще раз показываю. Без радиатора. Подробно со всех сторон, чтобы ну уже могли сделать даже ну самые-самые для которых даже резистор и конденсатор на схеме это что-то страшное коробка вот отсюда была взята как я вам уже говорил тут лишнее обрезается вот тут тоже лишнее обрезается все эти выступы аккумуляторы вот есть и 800 вот такого же формата и на 1 ампер есть конечно и помощнее 1,5, 2,6 это вообще была бы бомба тут. на сутками, сутками можно не выключать его по крайней мере вот если этого хватит на 8-10 часов то уже этого естественно на часа 2-3 больше единственное что они чуть-чуть толще опять же это вот все у меня разбраковки мне поставляют который занимается ремонтами мобильников вот это все брак а я из этого брака вытаскиваю нормальные аккумуляторы часто очень вылетает просто контроллеры убираешь контроллер вот и все нормальный аккумулятор так что играйте сделайте на это уходит ну, абсолютно минимальное и время, и деньги, и все остальное. А польза несравненная. Все. Оздоравливайтесь. Не хворайте. Будьте здоровы. Всем пока.